Занятиям физической культуры в совхозе имени Ленина уделяется большое внимание. Но особым образом относится здесь к детскому спорту. Здравствуйте, за кого пришли поболеть? За сына. Да, Дима Бондаренко. Да? За него и да. Сколько занимается он? Да, буквально... В да. Вы расскажите, он, он доволен сам занятием? Да, ему очень нравится. А друзья, у него есть здесь секции? У него и друзья везде есть. А ты не играешь, почему? Мы еще не очень хорошо плаваем. В субботу 20 марта в 10 часов утра в физкультурно-оздоровительном комплексе совхоза под управлением Любифитнес стартовали соревнования юных спортсменов по водному пола. Thank you. Команды, с которых я вам с удовольствием не представляю: Сборная команда Люблю Фитнес. Сборная команда Гимназии Евгения Максимовича Примакова. И команда Арт Фотова». Дорогие друзья, разрешите вам представить нашего главного субъема Мастер Спорта СССР. Сила Кубка. Гельмуддинов Рифат, ваша аплодисменты. Меня зовут Рифат э, Гельмуддинов. Всю жизнь играю в водный пол. Начинаем будет проходить три игры э, по пять минут э, по два тайма. То есть 10 минут, э, каждая, э, каждая игра. Здесь они только учатся, они начинают понимать игру. Просто водное поло совершенно другое. Поэтому к этому относиться надо как-то праздник. У нас всегда что-то есть лучшее, что-то не лучшее. В данный момент водное поло развивается. И самое главное, что мы хотим играть в него. Так, ну а что, дамы и господа, наши уже практически готова к началу наших соревнований. Разрешите вас попросить поприветствовать громкими аплодисментами наших специальных приглашенных гостей, сына олимпийского чемпиона, обладателя Кубка мира, чемпиона мира, многократного чемпиона СССР по водному полу Владимира Акимова, ведущий людей, акюрнеров, сериал, общественных деятелей, Роман Акимов! Я уверен, что в нашей стране обязательно наступит золотой век водного пола и желаю всем участникам удачи. И даже если будут поражения, я вам... Уверенно заявляю, что без поражений не бывает больших побед. Меня зовут Роман Акимов, это моя дочка Даниэль Акимова. Мы занимаемся в любви нас уже год, нам здесь очень нравится. И дочка стала заниматься по водному пола немножко, как ее великий дедушка, олимпийский чемпион Владимир Акимов. И сегодня нас пригласили как почетных гостей на мероприятие. Сегодня у них первый турнир по водному пола. и... Дочка немножко даже приняла участие. Благодарю Любви Фитнес за такое замечательное мероприятие, очень нужное мероприятие, потому что, как я сегодня сказал, водное поло переживает не самые лучшие времена в нашей стране, но я надеюсь, что среди этих замечательных детей, которые сегодня играют, будут будущие чемпионы мира, будущие олимпийские чемпионы. Спортсменов поздравил с началом соревнований директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина Павел Грудинин. Ну, если знаете, 20 марта – это Международный день счастья. А счастье для всех, без исключения, это прежде всего здоровье и здоровые деньги. Поэтому я желаю вам прежде всего день счастья, счастья, здоровья, успехов, потому что даже если какой-то проигравший будет, то все равно должен быть счастлив. Мы построили бассейн, и в этом бассейне Тут проходили уже соревнования по плаванию, будут соревнования по, э, так называемому, э, плаванию синхронному. А это, вот вот я... ну, это, э, это на самом деле такой детский спорт для детей. Потому что все-таки это не тот размер э, бассейна, который необходим. Но детям очень интересно заниматься э, вот такими видами спорта. И вначале именно такой бассейн является самым предпочтительным. Дети показывают, что они за 10 месяцев освоили лотом. Поэтому приглашаю всех заниматься лотом. За кого болеть пришли? Вы? За, за, за своих детей. Альтводер. А вы? Здравствуйте. Я не болею, у меня дочка в группе поддержки наших хлопцов. Поэтому всем привет и желаю всем успехов. Мы занимаемся совсем недолго, два месяца Пока. Надежа, надежа, пока да. очень, нравится. очень нравится, это очень первый вид спорта, который ему, в принципе, понравился. У нас сегодня в команде участвует, будем наблюдать, болеть. Сколько занимается? Занимается, ну, полгода занимается где-то так, наверное. Ну, тут недавно совсем, да, посмотрим результаты, на его старания. У вас есть ли заниматься или в да, Сколько времени занимается? Вот один год. Нравится ему? Надеюсь, что нравится. Посмотрим, как будут сражаться. 60 участников соревнований построились для приветствия. Прозвучал гимн России. Гимн Российской Федерации. Группа разогрева показала развлекательную программу болельщикам противоборствующих команд. Выступает вроде черлидеров. И заводят публику, поддерживает команду для того, чтобы был командный дух. Ваши и Директор «Люби фитнес» рассказала о планах по развитию. Сегодня проводим первый турнир для детей по Дети занимаются всего три месяца, поэтому это их маленькие результаты. Мы хотим поддерживать интерес у них спорту. спорту. Для этого и делаем такой вот хороший спортивный праздник. У нас участвуют три команды – девочки и мальчики разных возрастных категорий. И я думаю, что в последующем мы тоже будем... Проводить такие мероприятия. Не обошлось на этих соревнованиях без травм. Слава богу, что она оказалась несерьезной, и девочка после оказания помощи вернулась в игру. Неприятно для участников соревнований, поэтому мы их подбадриваем. Соревнования завершились награждением участников. Как всегда, отдельные призовые наборы были и от коллектива ЗАО. Для родителей Главная задача – это здоровье детей. Если они здоровы, то и родители счастливы, и дети счастливы. И участники, и болельщики получили позитивный эмоциональный заряд. ТВ Совхоз присоединяется к поздравлениям Павла Николаевича Грудинина и желает счастья и благоденствия всем нашим зрителям. Мы просим вас поддерживать наш канал. До скорой встречи. Удачи!